Всем привет, это канала Водэвстрим, я ведущий Анигелята. Сегодня хотела хотел бы поговорить о том, какие танки у нас остались для продажи со скидкой по акции на 131. -го. И начать хотел бы с рассказа о том, какие танки уже продали и стоило ли их брать, ну так, кажется, на будущее выразить свое мнение. И первый танк, который у нас продавали, это был ФВ-42-02, и я его не советую и не советую покупать, из-за того, что он... Слабый по всем своим характеристикам. И следующим танком в продажу у нас поступил Т-34-3. Да, на танке я хотел, но я в нем немного зачаровался. Я вам советую лучше купить Револьвер французский средний танк. У него такой же высокий альфа-страйк, но более комфортное орудие. Хотя вранья, конечно, послабее, но все-таки геймплей намного интереснее у револь -Ризе. т Т-34-3. Возможно, после апа станет интереснее. Там посмотрим. Но пока следующий танк это ИС-6. Про него много говорить не буду. Слабое пробитие, хорошая броня. Но он уже устарел. Я бы вам не советую покупать. Следующий танк у нас был AMX Си Ди машину я советую. Особенно советую игрокам средней руки и статистам. Игрокам ниже среднего все-таки не рекомендую. Танк сложен на свои. ФЦМ ну, тоже устарел. Льготы сейчас у нас страдают. Хотя раньше там был неплохой. И я бы его посоветовал. Ну, до нового баланса следующим у нас на очереди был это Лёва Лёва раньше был хорош, сейчас уже не очень это в принципе уже ПТ да, он после АПа стал танковать лучше, но это его все равно не спасает он немного унылый следующим танком у нас стал Т-54 первое образительное мнение, один из самых недооцененных танков данный танк может танковать у него в принципе неплохой орудие, кстати, данный танк скоро апает, поэтому он станет еще лучше Данные танки я еще советую. Игрокам слабым, средним. Ну, статистам это уж понятно, тем более. Так что, кстати, неплохой танчик. Ну, реально хороший. вот, Дальше у нас уже продавался голда серебро. Ну, кому ну нафиг надо. Следующим танком у нас был Яга 8.8. Это был, кстати, единственный эксклюзив за все это время. И он уже на нынешнем рандоме. Ну, уже не очень смотрится. Все-таки медленноват. Но по-прежнему хорош. Хотя, по слухам, фармить стал уже гораздо меньше. Кстати, я не говорю, что танк плохой, танк этот хороший, я о нем долго мечтал, и когда купил, я о нем не пожалел. Но сейчас на нем играется все-таки уже не так и интересно, он уже, говорится, не тот, поэтому задумайтесь. Першинка не советую, я его просто не люблю, и мне кажется, он ну, не очень хорошая машина, хотя людям нравится. Лично мне он не нравится абсолютно. Следующим танком стал Panzer 88, машинка, в принципе, по мне так ни о чем. Мне кажется, данный аппарат не подходит для фарма серебра. 112 тоже, ну, так себе аппарат. чем-то похож на СА-6, но у них слабое пробитие. В принципе, они на одном уровне с СА-6 вполне мнению, находятся. Т-34 уже тоже морально устарел. Да, с десятки, но чувствует себя хорошо за счет своего пробития. И, в принципе, неплохой альфы. Но брони нету, и уже в рандоме это все-таки не то. Это уже старички, как и Лева. Повторюсь, это лично мое мнение по всем танкам. Следующим стал Паттон 59. Из-за своей башни и слоупрочности танк просто ни о чем. Тоже полная фигня, и не знаю, что надо с ним сделать, чтобы он стал лучше. Дальше у нас, как обычно, золотишко, серебро, все фигня. И осталось у нас три танка, соответственно, три дня. Какие танки, я вам сейчас расскажу. У нас в ВКонтакте был пост. Сейчас, секунду. Так, ну это наш конкурс сейчас секунду я пролистаю э, и вот пошли самые вкусняшки это был анонс который я нашел в интернете и у нас на ру-регионе даже были подать коре м46 патон корейский 59 патон 112 револеризе и STRV. но данный слив подтвердился не полностью дело в том что т-34 продавали недавно а его в списках не было Поэтому на данный момент, судя по списку, будет продавать Паттана Корейского, Револьверзе и СТРВ С1. Но помимо того, что продали Т-34, могут продать еще какой-нибудь эксклюзивчик. Но остальные танки мы сейчас уже рассмотрим в ангаре. Ну и начнем мы рассказ трех танков, которые вероятнее все будут продавать, но, напоминаю, не факт. Первый это по-танкарейски. Сразу говорю, танк-фигня. Единственный плюс это вид. Красивый, симпатичный вид, когти, пасть, грубо говоря, глазки. Это все, что у него есть. Так, танк, ни о чем. Вот. Следующим танком, который я советую, это Револьверезы. Я, кстати, его разыгрываю в конкурсах. Потому что он действительно хороший танк, который может фармить. И геймплей на нем довольно-таки интересный. Следующим танком стал SRV S1. Танк хороший, но к сожалению на любителя. Если вы любитель, покупайте вы не пожалеете. Танк может фармить. Вот, ну давайте дальше будем уже предполагать, какие танки могут продавать. Сейчас, секунду, я включу. Так. Так, так, так, вот ну, все, отлично. Ну, первый танк это понятно рассказывали. 54 был. А, так, кВ5, кв5. Сейчас тоже ни о чем. Та раньше уже был, в принципе, ни о чем. Пробитие слабое, несбалансированный, конечно, его скоро апнут, но пока еще рано. Танк, который действительно стоит купить, это защитник. Это имба. Одним словом, больше тут рассказывать о данном танке нечего. Он хорош. Этот не продадут так, это что у нас, так, муц, муц, в принципе, неплохой танк, в принципе, как CDC, но немного похуже, но зато немного бронированнее, чем CDC, ну, на этом, наверное, хватит об этом танке, этот львов у нас говорил, так, скорпион, тоже имба, тоже все понятно, фармит замечательно, поехали дальше, дальше у нас гусь, что могу сказать о гусе, гусь уже не тот, я его не советую, тем более он еще и льготник. Лучше гусь так это не продадут, так лучше гуся может быть только АМХ М49. Этот танк действительно хорош, и если поставить эти два танка, то гусь сольется, а АМХ будет жить. Единственное уязвимое место места, АМХ это все-таки башенка, но он действительно хорош, я обожаю этот танк. Вот. Ну и последний танк, который может быть в продаже, это ВЗ-111, но, честно, ВЗ-шка, скорее всего, навряд ли будет продаваться. Но, кстати, он тоже льготник, поэтому не особо советую. Кстати, когда его продавали, он продавали по 1000 за 3. Так, ну, Млешка, кстати, очень большая вероятность, что будет продать, потому что на Евросерверах она продавалась. Скорпион, Скорпион, ну, тоже, ну, в принципе, вероятно, что продадут. Защитника навряд ли продадут, но шанс есть. Муца, кстати, с большей вероятностью все-таки, наверное, будут продавать. Кстати, его пока еще, по-моему, не добавили в ветку. Я не помню, дайте сейчас секунду, даже гляну. По-моему, его не добавляли. Так, минус есть. И. Да, действительно, его еще не добавили. Хотя обещали добавить все-таки магазин, как и SRWS1. Ну и на этом все. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы ее разделяете. Мое мнение, если не разделяете, оставляйте комментарии по данным видео. Напоминаю, это был канал VideoStream, его ведущий аниглятор. Пока-пока. Покупайте только хорошие премы.